средства говорят если подаришь на праздник моющее, смоется мужчина женщине не должен дарить мужчина женщине может подарить кошелек но не должен дарить ни в коем случае бритву ножик острое что-либо огнестрельная нож нельзя дарить. Это все связано с тем, что если подарить, то разведетесь. Нельзя дарить. Женщина, мужчине не должна дарить часы, даже если они очень дорогие. И в случае, если вы дарите часы и там, отдает вам рубль там, или еще что-то, как бы вы выкупаете и так далее, это не работает. Не дарите часы ни на стены, ни на полные, ни подокольные, ни подлокотные, ни наручные, ни подручные, ни электронные, никакие. Нет Дарите часы. Не нужно этого делать, потому что это в дальнейшем может часы можно приобрести совместно, но это не подарок, это подарок семьи для всех. Как бы часы но носить будет по